Привет на нашем канале. Сегодня мы решили обсудить вопросы регресса и субрагации. так регресс. Если не влезать в теоретические дебри, то э, с регрессом люди чаще всего сталкиваются по договорам страхования гражданской ответственности, то есть страховая компания после того, как провела выплату потерпевшему на определенных основаниях обращается к виновнику. Закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности наземных транспортных средств предусматривает как одно из оснований для отказа в выплате страхового возмещения, это не подача заявления на выплату в течение одного года. То есть мы в данном случае имеем дело со специальным сроком давности. А э, закон при этом устанавливает срок давности по э, обязательствам, которые вытекают из причинения вреда, общий, это три года. Может возникнуть ситуация, когда потерпевший в течение года не обратился в страховую компанию, виновника с заявлением о выплате страхового возмещения или же страховая компания потерпевшего что бывает гораздо чаще ну в силу там некорректно построенного документа оборота утери дела также может пропустить срок в течение одного года на подачу заявления на выплату страхового возмещения. Таким образом, если не будет претензий от страховой компании, то это станет, опять же, проблемой непосредственно виновника. В дальнейшем страховая компания виновника просто откажет в выплате возмещения на основании того, что не своевременно было подано заявление о выплате. Дело в том, что в законе об обязательном страховании гражданской правовой ответственности... Очень некорректно расписана разница между уведомлением о дорожно-транспортном происшествии и заявлением на выплату. И в связи с этим вот возникает очень много путаницы. Поэтому надо быть внимательным при подаче документов. Если подается уведомление о наступлении страхового события, то нужно понимать, что в течение года нужно также подать и заявление о выплате страхового возмещения. Сделать это можно в произвольной форме, либо взять в на сайте моторно-транспортного страхового бюро. Чаще всего в такие ситуации попадают участники ДТП, где были телесные повреждения и в дальнейшем речь идет о криминальном производстве по делу. То есть Как правило досудебное расследование по делу длится более чем один год. В связи с этим многие полагают, что если они подали уведомление в страховую компанию, то они выполнили все свои обязательства. Но впоследствии сталкиваются с ситуацией, что уведомление есть, но заявление на выплату страхового возмещения не подано. И страховая компания в дальнейшем, когда ей уже доносят это заявление, отказывает в выплате возмещения. И большинство судов поддерживают в данном случае позицию страховой компании.